Всем доброе утро. Сейчас у нас утро, а я, если честно, еще не спала. Ну, это нормально, это мой привычный график. Но поскольку я не отдыхала, на алтарь у меня силы нет. Поэтому я подарю вам. Этот ритуал э, на словах объясню, как и что делать. Я думаю, что вы поймете, поскольку э, уже не первый год мы с вами. Итак, призвать в жизнь везения. Я вам дарила огромное количество ритуалов для везения, для того, чтобы призвать в свою жизнь везение, убрать неудачи я советую вам делать эти ритуалы, прежде чем начинать призывать неудачи. Прежде чем вызывать деньги и удачу в жизнь, нужно то, что мешает этой удаче и денежной силе, изгнать. Только после этого уже то, что вы сделаете, будет услышано и получится намного сильнее. Но для тех людей, которые давно на моем канале уже делали чистки, уже призывали, уже знают силу денежных ритуалов, вот я вам дарю. Для чего этот ритуал? На работе старайтесь, старайтесь, а как-то продвижений нет. Хотите построить дачу или там расшириться, да, или купить мебель, но не в какую как-то Подходит время, опять не получается, опять это отодвигается, опять на следующий раз и завтра. Вот так сделать, чтобы призвать это везение, и чтобы в конце концов то, что вы хотели, ваше желание сбылось, получилось. Чтобы все сложилось так, чтобы получилось ваше желание. Я с вами обсуждала и тайна заговоров, и объясняла, какие сущности мы призываем, какие силы. Этот заговор основан на более древних поверьях, знаниях колдунов и ведьм. И эти персонажи, которые здесь есть, озвучиваются и призываются, они есть во многих заговорах. Оля Якши. От слова якши смотрите турецкие слова или тюркские слова в русских заговорах. У меня есть такой, такая лекция, я там привожу, когда взаимодействовали с тюркоязычными народностями. Очень много возникло элементов, которые остались в русском языке, во приходе, и как бы они стали свои. Ну, например... Сарай, что в переводе с тюркского означает дворец. Как поиздевательски называли это, эту постройку дворец, и вот так и осталось. Сарай. Чердак. Чардах. Что означает крыша. Вахтовый метод. Вахт. Время. И так далее. Деньга. Танга, что означает имущество. Много, много, очень много слов. И вот в этом заговоре оля-якши. Ола или оля, что означает внезапное, сейчас же, в данный момент. Это больше на алтайском диалекте. Якши – хорошо. и хорошо, сразу – хорошо. Что-то в этом роде. Черт рыцарь считалось, что среди темных сил есть некая сила, которая как рыцарь слышит просьбу людей и исполняет, когда его просят, То есть он благородный. И вот эти два персонажа часто фигурируют в древних заговорах призыв удачи, призыв везения, иногда даже призыв защиты. В этом заговоре в том числе они фигурируют, которые я хочу вам подарить. Каждый вторник, в принципе, ваше везение начнется уже с первого раза, как вы проведете, как обычно бывает, потому что мои заговоры, они рассчитаны на быструю помощь, чтобы человек 40 лет не ждал. Но постарайтесь в течение месяца, каждый вторник выполнять этот ритуал. И в скором времени вы увидите, как все начнет меняться вокруг вас. Подготовьте красную ленту, 6 красных восковых свечей, красную ткань. Зажигайте свечи после 9 вечера, ну, когда солнце сядет, летом чуть позже. Читайте шесть раз и ждете, пока свечи догорят. Огарки свечей или то, что там останется, на следующий день вместе с красной лентой выносите и привязывайте к дереву и говорите: жду исполнения и уходите. Когда вы заметите, что то, что вы сделали, приносит вам удовлетворение, что вот Вполне вас устраивает, что именно так и происходит, как вы хотели. Вот вы там запланировали, у вас получилось. Запланировали, получилось. От кого-то ждали, получилось. Но кто-то должен отдать, не получается, получилось. Обещали вам что-либо подарить, не могли никак собраться, получилось и так далее. То есть смотря какое у вас желание. Желание здесь называть не нужно. Оно само, силы сами знают, что вам лучше. Но в любом случае, когда вы поняли, что все получилось, относите под дерево шесть монет, красное вино и сладости. Можно конфеты развернуть, но штук шесть сладости положить туда и говорить Силе Уля Ула или Уля Якши и черту рыцарю моя благодарность и откуп. Отвернитесь и уходите чтобы в следующий раз у вас опять получалось. Итак, красная ткань, красная лента, не, не, не нитка, а красная лента. Ну, можете купить там, где продают цветы, да и вообще в любом таком магазине, где вот эти ленты продают, красную ленту определенную купите, там одну, один моток, и вот как бы каждый раз будете разрезать, ну, сантиметров там 10-15, сколько вам надо, чтобы раз, завязать к ветке дерева. И красная алтарная ткань. Зажигайте 6 красных восковых обязательно свечей. Начитали 6 раз. На следующий день выносите, положите, значит, свечи, завяжите. И жду исполнения сказанного. И уходите. Я думаю, что все понятно, да, более чем. А теперь заговор я вам начитаю. И пока загрузится ролик, пойду немного отдохну. Каждый вторник, другой день нельзя, не получится. Именно вторник. Если вы не можете, там, каждый вторник, и вам приходится прерываться, может быть, вам, у вас там работа и так далее, смены, это не страшно. Просто в течение месяца сделайте, насколько вы сможете. Посмотрите на результат. Некоторым советую делать несколько месяцев, если у них прям... Очень сильная полоса невезения. Все исправится, только надо делать. Иду я на широкое поле. Посреди поля изба золотая. Снаружи изба, а внутри хоромина. Золотые стены, алмазный чердак. Сяду я за богатый стол и скажу я так. Уляй, Акши и черт рыцарь. Пройдите через чердак и через печную трубу. Идите к моему столу. Золоченной пыльцой осыпьте меня, богатыми дарами одарите меня, шубами и мехами укройте меня. Иду, царица, народ мне кланятся, все, что прикажу, исполняется. Куда пойду, всюду моя воля, что пожелаю во всем счастливая доля. Все у меня ладится, все получается, любое желание сбывается. Река к морю идет. Вода со скалы вниз течет, время своим ходом идет, а мне инги с этого часу во всем везет. Песок в море, слово дело на запоры. Запоре. Ключ, замок, язык, заклято. Запор это в древние времена так назывались закрытости. Закрытое пространство, закрытые э, замки, вообще зап запирать. Закрываем. Запор. Э Мужчинам, естественно, говорите не царица, а царь, понятное дело. Еще раз. Иду я на широкое поле. Посреди поля изба золотая. Снаружи изба, а внутри хоромина. Золотые стены, алмазный чердак. Сяду за богатый стол и скажу я так: Уля Якши, черт рыцарь, пройдите через чердак, да через печную трубу, идите к моему столу. Золоченой пыльцой осыпьте меня, богатыми дарами одарите меня, шубами и мехами укройте меня. Иду царицей, народ мне кланится, все, что прикажу, исполняется, куда пойду, всюду моя воля, что пожелаю, во всем счастливая доля. Все им у меня ладится, все получается, любое желание сбывается. Река к морю идет, вода со скалы вниз течет, время своим ходом идет, а мне с этого часу во всем везет. Песок в море, слово «дело» на запоре. Ключ, замок, язык, заклят. И еще раз. Иду я на широкое поле. Посреди поля из изба золотая. Снаружи изба, а внутри хоромина. Золотые стены, алмазный чердак. Сяду за богатый стол и скажу я так. Оля, якши, черт рыцарь. Пройдите через чердак, да через печную трубу. Идите к моему столу.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 Инги с этого часу во всем везет. Песок в море, слово дело на запоре. Людь, замок, язык. Заклято. Ну что ж, используйте во благо, исполняйте, получайте результат. Главное, не лениться. А я пойду немного отдохну. Сегодня очень много. Очень много было дел. Вот только завершила. Вот, собственно говоря, моя жизнь мой график. Те, кто хочет быть на моем месте, выдержите ли вы сей крест? Не думаю. Всем удачи!